Как пополнить Kiwi-кошелек? Для начала подойдем к одному из терминалов, которых уже более 100 тысяч по всей стране. Нажмем оплату услуг». Затем нажмем «Электронные деньги». Далее в списке найдем и выберем Kiwi-кошелек. Введем номер своего Kiwi-кошелька. И нажмем «Вперед». Проверим, правильно ли введен номер. И еще раз нажмем «Вперед». Далее нужно внести деньги. Ставим купюру в купюроприемник. От суммы 500 и более рублей комиссия не взымается. Нажмем «Оплатить». Мы успешно пополнили Киви кошелек.